Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня очередной день, мы выехали на охоту. Вот. Но для начала хотелось бы поздравить всех с наступившим 2022 годом. Уже очередной год махнул мимо, как говорится. Пожелать всем богатырского здоровья и почаще выезжать на охоту, где мы с вами душой отдыхаем, морально отдыхаем от всех мирских забот, где просто человек чувствует себя с природой а, единым целым. Сегодня мы приехали в наш любимый угодье и двигаемся сейчас, ищем первый заячий след. Что хотелось бы что хотелось бы сегодня на днях я смотрел передачу уважаемого охотника нашей страны сергея астахова он был кстати в саратовской области и охотился на сурка но там смысл был передачи не в самой охоте как там выстрелы и так далее а он тестировал камуфляж наш охотничий камуфляж как Разные кляксы Мелкие, крупные, однотонные Позволяли ему Подкрасться к сурку, на какое расстояние То есть для уверенного выстрела И вот он тестировал три костюма И сделал такой определенный вывод Что ну да, да Что-то работает, может быть что-то не очень Где-то это лучше, где-то хуже Классная была передача, мне очень понравилась А я сегодня Хочу попробовать Вот видите я оделся, прям вообще можно так сказать О! в Босяцке, для того, чтобы проверить. Заяц. Видит он белый маскалат, который, как бы, в России привыкли охотники носить там, кляксу или из парашютной ткани, чисто белая, либо реально без разницы, в чем идти на зайца, лишь бы было тепло и комфортно. Хотя сейчас новые технологии кройки, шитья и материала позволяют там, одеть мембранную куртку и в минус 30 не мерзнуть, но все-таки большое число охотников, находящихся э, и проживающие в сельской местности, да и так, не могут там, себе позволить э, купить там, за бешеной бабки этот костюм, да, который там крутой, и, там, он больше, наверное, является еще и стильным аксессуаром охотника Поэтому мы сегодня решили э, Одеться по-простому И посмотреть Желательно попробуем сделать так Чтобы заяц вышел там на меня Каким-то образом И посмотреть, вот он испугается меня Или не испугается Или будет идти на пролом и только движение Еще раз Попробуем сделать такой загон Чтобы заяц на меня прошел как максимально в створ Я буду стоять ничем не спрятаны от белого снега как вы видите снега у нас уже много вторая половина зимы пошла и мы проверим с вами работает камуфляж действует он на зайца или ему без разницы и он реагирует только на движение поэтому погнали искать первый след погода сегодня переменчивает то снежок идет, то солнце выглядывает поэтому пейзажи будут меняться а мы с вами будем искать следы и пытаться проверить работает костюм или нет погнали Через непродолжительное время был обнаружен зайчий след. Точнее сказать не след, а паутины зайчих следов, которые с одного края овражка перемещались на другой и наоборот. Так как овражек располагается с юга на север, то по опыту могу сказать, что заяц ложится здесь и на левом и на правом склоне. Поэтому мы разделились и планировали перекрыть территорию. Но сильный мороз, солнце и ветер сделали свое дело. Косой встал, не подпустив нас и так пришпорил, что только снежная пыль за ним стояла. Вон и зайка наш побежал. Он побежал, побежал по полю не подпустил он нас поближе. Александр Анатольевич, ну он пробежал и спустился в те кусты, где в том году стрельнул заяц-то под телефона. Он где-то вот здесь вот поднялся. я вот не могу найти где, я... вот он мне подпустил, меня метров 150. Ну надо как-то это сейчас тогда подумать. В общем, он дошел до тех вот берез с овражком и спрыгнул туда. Куда уж он дальше пойдет, не знаю. Ну хорошо, я тут пока посмотрю, тут еще тоже следов полно жировочных. Не, Да нет, давайте я тут постою. Если он спрыгнул в кусты вправо, может развернется, назад пойдет. Я встану вот здесь, чтобы дорогу увидеть, и ложбину. на его след? Ну вы идите прямо, его увидите, он вот сейчас вдоль э, этого кромки, там 10 метров, там бугорок такой торчит, вот он по нему побежал, там вы его найдете. А я здесь и натоптану много и встану где-то вот здесь, чтобы мне и дорогу простреливать, вдруг он вверх пойдет и низ простреливать. планы зайца с нашими не совпадали. И поднявшись со врага, он махнул на самый высокий пригорок в округе, куда, пройдя по глубокому снегу, мы были вымотаны. Заячьи тропы вдоль посадки сделали свое запутанное дело, и косой сошел с тропы где-то между нами, и ушел на классический круг. И там мы и решили оставить его в покое, и быстро, найдя новый след, отправились в бой. И здесь я подумал, что мои патроны как 45-градусный самогон замедленного действия. Друзья, ну вот и долгожданный заяц добыт. Побегали мы за ним. Ты как? Показала практика, да? Стрелять надо учиться, конечно. Но в самом начале сегодняшнего дня я хотел провести эксперимент. Влияет ли белый камуфляж зимой на зайца или нет? И мы с вами сейчас убедились, что он вышел прямо в створ на меня, я вот видите. Одет в зеленый, как он, горка называется. То есть, по сути, заяц э, реагирует только на движение. И он вышел мне в створ. Ну да, что-то я промазал два раза, конечно. Вот. Но, опять же, повторюсь, что костюм маскировочный. Ну, скорее всего, для лесы предназначен белый все-таки. И для тех птиц и животных, у которых цветное зрение. А для зайца он без разницы. Самое главное не шевелиться и вовремя нажать на курок хорошо прицелившись Но ну, а мы сейчас пойдем пообедаем перекусим и продолжим наше сегодняшнее путешествие укусив сальцом и запив его горячим чаем, мы, найдя очередную тропу среди кустов, распределились отправились прочесать их. Но, к сожалению, в этот раз наша тактика не сработала, и пара зайцев лишь показала нам свое умение быстро бегать по глубокому снегу. Друзья, ну вот и подошел к концу наш сегодняшний охотничий день. Он был продуктивный, и можно смело сделать вывод, что зайцу, ну, тому, которого вы видели сегодня, он вышел на меня прям в створ, как вот прям по, по, по желанию, по щучьему велению, как говорится, по моему хотению, он вышел прям на меня. Вы видели, я отстрелялся, где-то не сразу попал, но он шел четко на меня, я стоял в чистом поле, и он этого не побоялся. Значит, можно смело сделать вывод, что заяц не реагирует на камуфляж, и не обязательно одевать белый маск-халат, чтобы от него спрятаться. А возможно, да, и даже нужно одевать что-то более яркое, чтобы другие охотники тебя видели, если ты, конечно, охотишься не один. Вот, всем-всех благ, не болейте, до новых встреч, и в ближайшее время, я надеюсь, еще разок-другой я выйду обязательно. В этом году конечно маловато выезжаю, хотелось бы побольше, но есть некоторые другие обстоятельства. Вот. Еще раз всех благ. Не болейте. До новых встреч. Всем пока.